Друзья, привет! У нас уже почти час ночи, я только что иду из зала домой в хостел, спать, восстанавливаться. И в сегодняшнем видео я хочу просто, чтобы вы заценили мою актуальную форму, потому что многие люди писали мне в директ и просили показать мою актуальную форму, потому что в последнее время в Инстаграме я фоточки не выкладываю, видео не выкладываю, но ютубчики тоже такое себе, как бы не особо до формы, просто попозировали с моим коллегой, с баратоном, с которым мы работаем. Он пауэрлифтер, поэтому строго не следите, не его на меня. Актуальная форма, все как есть. Через два дня заруба, заруба я уже готов, готов зарубиться. Поэтому в этом видео только позирование, только актуалочка. Продвигаем эстатику в СНГ. И забыл сказать, это было после тренировочки небольшой. Я сделал комплекс и также немного запампил без сушки, и немного запампил за один дельта. Поэтому это Можно считать, что памп, после пампа. Так что... Инсайд дня. Yeah. Хочешь быть первым? Уходи из зала последним. Работаем. Это уже концовочка, надеюсь, мне здесь видно. Поэтому, ребят, все, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, понравилось или нет. Подписывайтесь на канал, потому что моя цель – это 5000 подписчиков до моего дня рождения. Это 17 сентября. Буду рад абсолютно каждому. Будем продвигать эстетику в СНГ и будем развивать всю эту движуху в фитнес-индустрии по всему СНГ и дальше весь мир. Так что, друзья, работаем. Ставьте колокольчик, те, кто это еще не сделал. До встречи, увидимся в следующих видео.